Приветствую, друзья! На связи Остап Бондаренко. Сегодня я делаю очередной видеообзор моей работы в боте Gold Invest Group Bot. Это бот для инвестирования. Если вы первый раз смотрите и слышите про этот бот, смотрите мое видео первый раз, то тогда, сейчас коротко скажу, этот бот, на который можно настраивать совершенно пассивный доход. То есть, каким образом? Здесь можно открыть депозит, вложить сумму денег и получать до 45 дней. Здесь открываются краткосрочные вклады под 1,2% в день. То есть, 1,2% в день вам на эту сумму набегает. Соответственно, здесь еще есть партнерская программа. Можно приглашать и зарабатывать от 25 до 50 процентов от депозита партнера я уже пригласил более 25 партнеров это условие которое открывает 50 процентов отчислений партнерских до 5 человек приглашаешь партнеров которые сделали депозит так называемые активные партнеры за них платится 25 процентов от 5 до 25 человек платится 35% и от 25 человек, когда и больше насобирал партнеров, уже которые внесли депозит, минимальный депозит от 100 рублей, то получается вам платится уже 50% от их депозита. Давайте покажу. Я вложу, начинал с 5000 рублей, сейчас у меня уже почти 30 тысяч рублей депозит накопился с прибыли. Я его, соответственно, накапливаю и ежедневный мой пассивный доход увеличивается. Сейчас седьмой день работаю в боте, давайте посмотрим. Активно работаю. Вот мои накопления, если бы я вообще ничего не делал. Просто ложил деньги – 2322 рубля. Начинал, как я сказал, там у меня 60 с небольшим рублей, каждый день набегал от 5000 рублей, потом больше, больше. То есть я зарабатываю здесь на депозитах, я зарабатываю на партнерской программе. И давайте посмотрим, сколько на партнерской программе. То есть, если я ничего не делаю, просто положил деньги, вот такая сумма мне накапала. Если бы, но ну опять за неделю, если, например, у меня лежит здесь, предположим, 200 тысяч, то это бы сумма мне накапала за один день, там, за полтора дня. А начисления, кстати, идут каждые сутки в 12 часов, но смещается, бывает, до часа по московскому времени. сервер не в россии я нахожусь в россии и соответственно деньги которые вы положили в депозит их нельзя вывести до окончания срока вклада а вот прибыль начисляется ежедневно к вам на баланс если набрать мой счет, вот сюда и можно выводить хоть каждый день. По партнерской программе у меня зарегистрировалось 144 человека, но, как я говорил, считается активный партнер, который пополнил депозит хотя бы от 100 рублей. Если перейдем в партнеры, увидим, что всего 48 человек у меня, то есть почти 100 человек не оплатили еще депозит, просто изучают. И партнерских отчислений 39 883 рубля. То есть на депозите, если бы я пассивно работал, заработал 2500-2300 с чем-то, а а так как я приглашаю партнеров, рассказываю о такой возможности зарабатывать и сам показываю, как я зарабатываю, у меня уже 40 тысяч практически пришло. И если открою мои депозиты, мы видим, что у меня открыт депозит на 28 дней за 100 рублей и открыт депозит на 45 дней до 25 февраля. На нем уже 27 448 рублей лежит. Соответственно, я уже выводил, показывал 100 рублей и половиной тысяч, там чуть меньше выводил. А Сейчас я эти деньги, что у меня 13 тысяч с лишним, не собираюсь выводить, а собираюсь сюда добавить. Почему? Объясняю. Потому что чем больше здесь денег, тем больше вам пассивно падает на счет. И вы можете выводить. Если здесь будет у меня 42 тысячи рублей, мне пассивно будет приходить 500 рублей, чуть больше. Это очень классно. Вообще моя цель это 84 тысячи рублей, 85, чтобы мне падало чуть более 1000 рублей в день совершенно пассивно. Я к этому сегодня. Сейчас прихожу. Поэтому маленькую часть денег вывожу. Вывод здесь есть, а большую часть денег обратно на депозит отправляю. И когда пройдет 45 дней, 25 числа, он у меня выйдет вот сюда на баланс. И я смогу его вывести. Но я опять его положу сюда и пусть он дальше работает. То есть я стараюсь основной депозит не трогать, пополнять. А вот процент, который приходит, я либо докладываю, либо увожу на свои нужды. Итак, давайте теперь я вам показал, как это работает. Да? Давайте теперь сделаем, внесем депозит. Итак, у меня на счету мой счет. Нажимаю вот такая сумма 13 328 рублей. Я беру инвестировать, нажимаю. Инвестировать здесь еще раз. И вот базовый депозит 0,6% на 14 дней. Основной 0,9% в день на 28 дней. И продвинутый 1,2% на 45 дней. Базовый и основной открывается от 100 рублей. Поэтому наиболее популярный основной. А продвинутый открывается от 1000 рублей. И те, кто немножко умеют читать и понимают, что вот это самое выходное, да Я его сейчас открываю. Минимальная сумма 1000 рублей на 45 дней. Окей. И дело в том, что еще такой момент. Когда я его открыл в самый первый день, у меня пошло отчет 45 дней. И если у меня уже набрано 10 партнеров, то следующие мои до вложения сюда, до окончания срока, не увеличивают время окончания депозита. Ровно через 45 дней он мне будет выплачен. А если я пригласил менее 10 партнеров, то тогда этот срок увеличивается на 3 дня с каждым пополнением. Итак, я вношу. Сумму, на которую хочу пополнить, 13 328 рублей. Отправляю. Вот проверены, все отлично. Вы удачно инвестировали такую-то сумму денег. Открываю мои депозиты и я вижу, что у меня сумма вашей инвестиции 40 776 рублей. То есть мне буквально тут осталось уже 1224 рубля. Получается, чтобы мне было 42 ну, 300 рублей. Я думаю... Вот за завтрашний световой день, который сейчас наступит, сейчас уже утро у нас, 5 часов утра, за сегодняшний день уже мне набежит эта сумма вполне и, соответственно, я дополню депозит. Мне уже, давайте посчитаем, сколько будет приходить денег вот на эту сумму. Я набираю простой калькулятор процентов, здесь пишу процент 1,2, а здесь пишу сумму и рассчитать. Ежедневно мне будет приходить 489 рублей, я уже практически достиг своей цели в 500 рублей в день Я доложу до 42 тысяч, может быть чуть больше И первая цель у меня будет достигнута, о чем объявлю в своем чате У меня есть чат, где все участники общаются, идет поддержка, обратная связь, важные объявления Вот другие люди участвуют, вы видите, под 0,6%, под 0,9% вкладывают Выкидывают здесь свои скриншоты, да? Пишут, вопросы задают, отвечают, помогают друг другу. Вот два человека, у человека только пришло, 176 рублей уже накапало на баланс. То есть сперва начинают аккуратно, а потом все больше больше и посмелее рассказываю об этой возможности другим участникам предупреждаю конечно что это определенные риски любая инвестиция это риск тем более я конечно же не могу ручаться ни за какой сервис что он будет вечно работать у нас может и банк закрыться и в стране что-то случится ну мало ли что может произойти да также с сервисом может что-то произойти но как я общался с службой поддержки с первого же дня мне очень хорошо отвечали служба поддержки всегда помогает дает обратную связь я попросил доработать некоторые внести доработки какие были для меня удобнее для моей работы ребята в поддержке посмотрели что да действительно это будет улучшать работу данного бота и за один день внесли изменения то есть добавили вот эти вот счетчики что было видно срок окончания депозита разработали партнерскую программу трехуровневую сделали больше и еще ряд факторов новых внесли которых здесь не было и которые сейчас у нас появились и за этим очень приятно наблюдать мы можем Видеть, сколько у нас партнеров активных и пассивных, и когда срок окончания депозита, ну и другие моменты, под кем вы зарегистрировались. Также на вкладке «Партнера» мы видим мои рефералы, то есть активные люди, здесь можно им написать, посмотреть, этого тоже сначала не было. И скоро пообещали добавить сюда счетчик, чтобы не ходить на другие сайты, не высчитывать проценты, здесь посчитать, сколько процентов у вас будет капать от вашего вклада. И также еще ряд других изменений внесут, о которых вы тоже узнаете, если присоединитесь. Пока проект свежий, а вы знаете, когда что-то только стартовало, всегда нужно входить, быть самыми первыми. Тут только 22 дня работает, всего у инвесторов 1199, новых за сегодня 93. Я здесь тоже вклад к этому внес, потому что вороночку свою запустил. У меня пошли подписчики. Давайте покажу, как работает воронка. Запустил я примерно около 9 часов вечера ее. И давайте покажу, что получилось. На сервисе с Pumpey она у меня настроена. А если сейчас не идет обновление никакое, то мы посмотрим. Может быть идти обновления. Да, сейчас идут обновления. Сегодня ночью. да. Ну ничего страшного, я вам покажу. В общем, у меня был скриншот. Я отправлял в чате, что за 2 часа после старта у меня было 54 подписчика. Я вам сейчас его покажу. Вот скриншот у меня был. Инвестбот 55 всего там. Один раз я подписался, тестировал. И вот 54 подписчика свежих пришло. Это за 2 часа. Сейчас уже прошло намного больше времени. Уже часов 8-9 часов примерно прошло. Поэтому подписчика у меня намного больше. Итак, давайте посмотрим мой счет. Вот у меня счет обновился. 59 копеек. Я внес депозит. Сейчас у меня будет... На него ежедневно начислятся 489 рублей. И если вам это интересно, если вы хотите тоже воспользоваться таким инструментом, тем более у нас уже есть и инструменты для привлечения партнеров, обучения и уроки по рекламе. То есть я не делаю здесь ничего сверхъестественного, пользуюсь простыми методами продвижения. И эти видео по обучению этим методам я выложил на отдельной страничке, на которой у нас они находятся. Хотя давайте открою страничку. Уроки по рекламе и продвижению, когда вы настроили вороночку. Первые шаги после настройки я говорю, что нужно делать. В рассылках на спумпе здесь тут обучающие уроки, да. Шаблоны рекламных писем даю и все остальное. SM Spider этого ВКонтакте, можно набирать инфос. PR1 на один заказ рекламы в рассылках и так далее. Также базар e-mail есть, да, то есть какими я сам пользуюсь. Вот тут несколько видео разных подробно все рассказано. Спам-тестер, чтобы письма в спам не улетали и так далее. В расширениях для браузера, ADV Profit здесь можно как пассивно устоять зарабатывать, вы видите, у меня 371 рубль совершенно пассивно накапало, так и партнеров набирать, которые помогают увеличить заработок, а также можно давать рекламу. Да, сюрферные расширение тоже есть, оно не такое супер суперэффективное, но тоже неплохо, в принципе баннеры повесили туда, переходы на сайт организовали и все это есть. Да, Hunter Lead, SM Booster, Потом калиостры, бесплатная, платная реклама, ротация и так далее В нашем случае это неплохо работает, потому что у нас и автовороночка обучающая Человек приходит, к нему интересный курс по пассивному доходу Бесплатный курс, где реально, как в этом курсе сказано, так и есть Это, наверное, один из немногих курсов, который реально помогает зарабатывать И, соответственно, здесь можно и бесплатными, и платными методами рекламироваться Это все работает Человек приходит, обучается и, соответственно, все эти способы тоже работают. Меня просили бесплатный метод дать, вот я дал. Трафик из ВКонтакте неплохо идет. Здесь как зарегистрировать ВКонтакте, как войти в него, если у кого нет. И некоторые руки еще не добавил, но сейчас я вот добавлю буквально сегодня. Закрепленный пост сделать. Всякие ссылки, чтобы не блокировали, как в полуавтоматическом режиме все это настраивать. Да? Вот. Курс даю Вячеславу Апилкину, по которому очень хорошо все работает, оттестировано. Академия Freedom Technology Евгения Ванина. Здесь три курса можно пройти. Бонус продвижения партнерок по шагам, где прям на реальных примерах показано, как что делать. Любую партнерку продвигаешь. Также можно и данный курс наш продвигать нашу ссылочку. И памятка по продвижению. Здесь именно по шагам, что зачем нужно сделать, расписано. И также здесь еще будут появляться другие уроки по трафику. Ну, для начала более чем достаточно. Даже если один-два способа взять, начать привлекать подписчиков. Я только один способ подключил. Реклама рассылки на SpoonPay. И у меня уже вот пошли результаты. Сейчас, наверное, более 100 подписчиков. Итак, если вам интересен данный бот, то ниже под видео есть ссылочка на подписную, ссылка на мой чат и прямая ссылка на регистрацию. Также коротко сможете прочитать об этом боте. Текстом я прописал. Данный бот помогает вам зарабатывать совершенно пассивно от вашего депозита. Кто-то мечтал так работать, что положил деньги, пусть они сами работают. Пожалуйста, здесь это есть возможность. Также есть возможность очень неплохо зарабатывать от привлечения партнеров. Вы видели заработок во много раз больше. И также можно зарабатывать, если у вас вообще нет денег. Пока можете попробовать просто зарегистрироваться, взять партнерскую ссылку и продвигать эту ссылочку. Итак, на этом мой видеообзор закончен. Я вам показал, как я сегодня инвестировал более 13 тысяч рублей у меня на депозите уже 40 776 рублей и думаю что сегодня я достигну своей первой цели это 42 тысячи рублей 500 рублей в день о чем запишу отдельное видео все ссылочки под видео с вами был астам бандаренко кому интересно присоединяйтесь и не забывайте о рисках потому что от этого никто не застрахован все ваши решения которые вы примете остаются скажем так на вашей совести да вы сами несете за нее ответственность за ваши решения я лишь показываю свою работу то что получается у меня если вы хотите попробовать также пожалуйста пробуйте то есть вы сами можете можете присоединиться, поработать, посмотреть, написать в поддержку. Увидите, видите, что здесь все открыто, хорошо, сервис развивается и мы надеемся, что этот сервис будет очень долго работать, потому что он очень нравится. Заработок элементарный, простой. Хочешь просто положить деньги, зарабатывать, зарабатывай. Хочешь привлекать партнеров еще больше, зарабатывать, пожалуйста. Здесь простая партнерская программа, одноуровневая. Здесь инвестиционный инструмент, куда можно ложить деньги. И последнее меня спрашивают, за счет чего зарабатываются деньги. Да, сейчас вкратце скажу. Ребята, которые занимаются, этой командой из 6 человек они занимаются еще торговлей как криптовалютой, так и другими активами на биржах, то есть как брокер. Да, и теперь вы можете понимать, откуда берется здесь доход. То есть им нужна определенная доля инвесторов, которые инвестируют деньги. А они с этими деньгами работают. Вы знаете, что криптовалюта у нас сейчас очень хорошо поднимается в цене. Соответственно, если у нас идет 1,2 процента в день, то там идет и 10, и 20, и 70 процентов в день был скачок. Да, но по-любому процентов 5, 7, 10 в день. Это вообще без проблем набегает на ваши деньги то есть вам отдается с прибыли только маленькая часть которая соответственно перекрывается торгами и ребята умеют работать не только на росте но и нападение ну то есть любой трейдер опытный знает как работать на росте нападений и любой валюты криптовалюты любого другого актива поэтому здесь можете не сомневаться здесь все нормально в этом плане и также у ребят есть свой новостной канал есть свой чат и есть канал с отчетами где они показывают какие операции они делают на чем они торгуют вы можете посмотреть если кому интересно более подробно Задавать вопросы они с удовольствием с вами пообщаются и ответят на все ваши вопросы я коротко думаю все рассказал приглашаю вас сюда если хотите попробовать я уже активно начал работать уже подготовил все необходимые инструменты для партнеров все ссылки под видео с вами был остап бондаренко до встречи в данном проекте если вы посчитаете нужным присоединиться и в нашу команду и начнете хорошо зарабатывать в том числе и полностью пассивно